Привет! Значит, всем, кто недоволен, как у них вместимость машины, какая там, я хочу кое-что показать. Вот это все было перевезено. Одной ходкой в машине Шкода Фабия. Тут еще... еще вот немножко вещей но это как бы я не считаю, потому что... шмотки, они... шмотки хорошо э скомкиваются и они почти не занимают места. А вот чтобы перевести вот это вот все Понадобилось как следует подумать о том, что куда класть и что на что и так далее. Вот. Так что классно иметь машину, классно, когда в нее много помещается, а помещается туда много не когда машина большая, а когда постараешься это сделать.